2, 3. С Рождеством, дорогие подписчики! Спасибо большое, дорогие друзья, подписчики, что вы поддерживаете наш канал. Мы вас поздравляем от всего сердца, желаем вам всех благ. Пусть Бог благословит вас, вашу жизнь, ваших родных и близких. Еще раз спасибо и до новых встреч!